здравствуйте значит что могу сказать по тестам данных лыж очень э, такие у меня сложно мне принес что сказать потому что сказать мне они вообще ничего абсолютно ничего в ней нет она не работает нигде но при этом она и в общем то и не создает каких-то проблем значит лыжи любят тогда ну давайте так вот Эмоциональности ноль в лыжи. вообще абсолютно никакого интереса она эмоционально не представляет из себя Поэтому давайте к статистике Статистически, значит, лыжи любят средний поворот и выше немножко, но при этом мест не на скорости Склон любит средней жесткости, то есть не жесткий, не мягкий, на льду вообще не держит как бы на кривом льду и подавно а Вот Отдачи нет вообще ни, ни в коротком повороте Ни в длинном повороте, ни в каком повороте Отдачи нет То есть такая просто вот лыжа и все Вот Для какого-то некого одного такого среднего поворота Но ну, в нем она в принципе идет Идет она за счет непонятно чего То ли жесткости, то ли прогиба То ли за счет какого-то радиуса выреза бокового Но он есть по ощущениям метров, наверное, 15-16 ну, В общем-то такой, я бы не сказал, что... Ну, скажу так, сразу новичкам будет стрёмно а Экспертам будет... Нормально, но экспертам будет неинтересно по другим аспектам, потому что нет динамики, нет отстрела, нету никакой отдачи, нету вариабельности поворота. В общем, я не могу сказать, что вообще вот как-то лыжи вот лыжа какая-то вообще. С вот ухом остатки ноль. То есть вот проехал, возвращаться не хочу, вообще ничего не хочу. Честно говоря, вспоминать они не хочу. И говорить они даже тоже, в общем -то не хочу. У меня такие лыжи как-то не очень прикалывают. А, конечно, поставлю и оценки такие. Ближе к концу, но ну, опять же таки вот проблема таких лыж в том, что их поругать не за что. То есть вот вроде как бы ты потестил, я не могу сказать, что там вот это там в них плохо, там вот это в них там хорошо там. Да нет, вроде как бы все так вот в целом, там плюс-минус едется. И в принципе, если вы их возьмете где-то в прокате, вы покатаетесь, ну, в конце скажете, ну что, лыжи, лыжи, мне было, в принципе, на них нормально там. Но ну, они поворачивают, они как-то держатся, они как-то что-то. Но кайф -то не в этом, там, не в том, что там повернулся там или не повернул. кайф -то в том, чтобы как бы пофанить, подинамить там. Ну, чтобы какая-то была там, лыж жизнь, эмоция какая-то, фан-драйв. Мы же для этого этим занимаемся, а не просто там задача доехать живым и невредимым до кафе и там набухаться. Вот. Отметить свое второе день рождения. Такой, о, я выжил сегодня. О, здорово. Вот. А -а -а. Вот и все, в принципе, да. То есть, ну, конечно, рекомендовать нет, продавать нет, ничего нет. Вот, и, и рассматривать, наверное, скорее всего, вам тоже не стоит совсем. Вот совсем не стоит. Ну, тут говорить тут не о чем вообще. Вот, я пойду поменяю. За лайки. Встретимся на склоне. И пока все. До свидания.